То, что мы делаем на йога-сатсангах, это не тренировки и не работа с физическим телом. Это работа с осознаниями, то есть с нервной системой, с синапсами мозга, с эндокринной системой, с иммунной системой, с всей многомерной, вот так вот, как торт Наполеон, структурой нашей не личности, которая Ира Заверуха, а нашей Сути нашей сути, которая имеет 12 тел на сегодняшний день на планете Земля, мы такие проявляемся через эти количественные свои проекции. И работая в сатсанге с собой через практику движения, дыхания и звучания, мы наводим порядок во всем вот этом мире, во всей этой галактике своей, во всех этих планетарных нюансах, во всех своих Венерах, Сатурнах, Меркуриях, понимаете, во всех своих звездных измерениях Млечных путях, во всех своих таракашках, во всех своих опытах души во всех воспоминаниях детства, во всех травмах одновременно. И в этом ценность. Мы не садимся просто закрыть через терапию там, обиду на маму за то, что наругала где-то там за двойку. Понимаете? Мы э, берем, как говорится, все грязные носки и загружаем в стиралку. И, стираю, и, и пользуемся техникой современного мира, квантовыми инструментами, высоковибрационными техниками современного мира, которые нам подарили, подарило время, а не хозяйственное мыло, стирая ручечки да, своими пучечками, грязные носочки, полощем, и говорим, да я же делаю, да я же работаю над собой, вы же не видите? Кучу времени потратила, денег, вот трудюся. Результаты где? Почему еще не счастливая? Почему проблемы? Так вот возьми напиши, в каких сферах? В каких сферах жизни у тебя сейчас? Еще не совершенно, ну, во всех, можно сказать. И, и это, вот эта вот тема совершенства, она совершенно неуместна с точки зрения вообще претензий к жизни. Но я вас прошу э, все равно это сделать не с точки зрения идеализации, а с точки зрения реальности. Вот если человек живет с больным мужем, да, вот, то у меня... Прямо в моем пространстве есть проблемы со здоровьем. Да, вот так и пишем. Вот если нашкребает на коммуналку, или постоянно боится человека о том, что ему не хватает ресурсов, или он постоянно ограничен в каких-то нюансах этого, ну, в общем-то, не может строить свои, свои планы на будущее с точки зрения затрат да, денежных и постоянно находится в какой-то дефицитности побега за деньгами, то это надо тоже осознавать. Мое сегодняшнее духовное Высшее Я из разряда «мой ангел-хранитель» Уже давным-давно впереди вот там я его вижу как личность. Я не успеваю за своей духовной проекцией как, как личность жить вот так, как диктует мне моя, моя, мой уровень сознания. Да? И я хочу быть проявленным в материи на своем уровне сознания и не ощущать себя лузером в чем-то. Да? или не заниматься самобичеванием на тему «да что же это такое? Столько копаю, а лопата до сих пор скотчем приклеена к руке, и даже ночью я не могу ее отодрать». Да? Я имею в виду, что «столько копаю, трансформирую свою судьбу». Напишите, напишите. И самое интересное, что многие из вас приходят уже на ейный мой марафон, и в целом практически на каждом из них я, я прошу об одном и том же осознании, осознании. Посмотри, скажи правду, проанализируй, гляди этому глаза в глаза. И с этим осознанием садись на коврик. С этим, потому что важно спасти себя и хватить тебя, это первично, сначала это, а не на орбиту своего сердца весь мир, всю Вселенную, и тратится энергия, поле, духа, души на это количество всех аспектов, которые пригласила на орбиту своего сердца. И продолжает дальше быть какая-то игра неду.